Всем привет! С вами Доктор Вася. В этом видео я хотел показать, как рикошетить от бортов. Для этого нужно встать ромбом, стать передом к стенке и потихоньку отъезжать назад. Таким образом у нас получается угол, от которого противник будет стрелять, но будет рикошетить. Смотрите. Вот мы стоим. Видите, вот рикашает. Я немножко доворачиваю корпус. И он попадает в гусеницу. Почему он попал в гусеницу? Под, по причине, что у меня гусеница находится под таким обстрелом. Больше ничего он видеть не может. Все мои места закрыты. Открыт только бок. Но, как видите, он стреляет, и получается рикошет. Мы досматриваем. Вот, я начинаю вертеться. Пытаюсь поставить борт, но я знаю, что он заряжается. Заряжается. И опять выстрел в гусеницу. Вы заметили, да? Вот теперь начинаю подвижную атаку. После начала корпус, доворачивать его. Во время его выстрела, Смотрите. Видите, получилось, что он стреляет, и его снаряд уходит куда-то вверх. По причине у него, у него очень плохой обзор. Он не видит, куда стрелять. Ему приходится стрелять в бок. Или в гусеницу. Но вот сейчас он может стрелять не вот вперед. Вот сюда вот может стрелять. Он не стреляет, потому что я доворачиваю во время выстрела его. Ну, в следующем видео я покажу вам, как танковать башней. Как в движении происходят рикошеты. Ну, с вами был доктор Вася. В этом видео мне помогал соклановец Ферк-15. Вступайте в клан. В клан набор открытый. Приятного просмотра следующих видео. И может быть, чему-нибудь вы научитесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пишите, что вам еще заснять. Какие у вас есть вопросы, все покажем в этих видео. Спасибо за просмотр. Всем спасибо, всем пока.